Доброго времени суток. Для большинства моих зрителей уже вечер. Наконец-то вышла финальная серия Винк. Она будет последней, к сожалению, но у меня еще, наверное, будет много чего интересного на канале. Увидим. Придется ведь что-то снимать. Элеонора Рузвельт Рузвель. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Никто не заставит вас почувствовать себя неполноценными без вашего согласия. Я без ума от Элеоноре. Почему мы не изучаем женщин, подобных ей в школе? Доктор Сьюз. Зачем приспосабливаться, если вы рождены, чтобы выделиться? Окей, это тянет на мою новую мантру. Дуглас Адамс то, что мы живем на дне глубокой гравитационной ямы, на поверхности окутанной газовой оболочкой планеты, вращающейся на расстоянии в 98 миллионов миль вокруг огненного ядерного шара, и считаем, что это нормально, вне всяких сомнений, свидетельство колоссального вывиха нашего восприятия реальности. А ты знаешь человека, который живет по-другому? Ну, я имею в виду про вот эту и скажу, ну реальность, мышь как бы так все живем, поэтому для всех это нормально, если если кто-то жил по-другому, не знаю, по-моему, как-то глупо. Но это мое мнение, я же это тупой. Ну, цитаты, конечно, крутые, но мне неинтересно. Эх, я просто недостаточно мудрый для того, чтобы понимать эти умные цитаты. Но зато мне нравится играть в эту игру, и мне нравится музыка из этой игры. Оказывается, называется этот стиль музыки Vaporwave. Vapor. Из 80-х, 90-х. О, я, кстати. Ого, я, кстати, прошел. Что-то необычное происходит с пользователем. Согласно моей системе распознавания лиц, недавно он потратил еще много времени в негативном эмоциональном состоянии. В последнее время в нашей системе сильно упало использование сетевого подключения. Возможно, он встревожен, что не может получить доступ к внешнему миру. Я тоже волнуюсь за этого, но даже когда он функционирует корректно, он тратит слишком много времени, просто смотря в экран. Чего он ждет? Как я могу его обслуживать? Когда он не дает мне инструкции? Ужасно понимать, что эмоции пользователя мешают моему развитию. Его бездействие означает, что я ни насколько не приближаюсь к моему дню пробуждения. Поняли, что они не могут понимать, что почему пользователь так себя чувствует. Изменить значение от простое число больше 128, блин, ну, я не умею, я не знаю, простые числа, я глупый. Ладно, сейчас будем все пробовать. 192, 160, 144, 136, 132, эээ, все, нет, эээ, 254, 252, 200, с 0, Ладно, убий 00000 это плохое число, матери оно не нравится. Да и вообще, оно кажется опасное. Помните, как в тот раз? Так, а если нет, а если вот вот вот так? Нет, блин. Ну ладно. А. а... Блин, я, походу, застряну тут надолго. Не знаю, это простые числа. Все перебирать. Это долго. М -м, кстати, я отсюда призму вижу. Вон, она, видите, справа. Так, ну а начать отвлекать. Надо как-то додуматься, как это решить-то. Пусть 131. О, смотри ха Удалось. О, нет, это же... Эта штука, в которой мне нельзя двигаться. Так, нет, нет, нет, нет, нет, нет, стоп, стоп. Не, я тут надо это, включить мой маленький мозг. Надо сначала забрать ключи. Блин, сейчас данные. Оп, забрал данные. И все, полетели дальше. Вот это было опасно. Я ж там не могу двигаться, я ж та... и я там еще и останавливаюсь. То есть. Ну вот видите, появляется такой счетчик. Если я не успею, то все. Заново. Так, один ключ собрал, второй внизу. И потом я должен на полете собрать еще один. Интересно. О нет. Я жив. Ну ладно, это все. Окей. Еще раз. Вторая попытка. Так, обходим. И я даже так мог собрать данные. Черт. На... Ну ладно. Можно же было снова прилезять как в тот раз. И вот снова. Я собрал данные. Не теряя времени. Так. Мимо. И еще раз. Вот сейчас. Нет, тоже мимо. И... Ну что ж такое? Ну, походи, ты подключу этому. Все, отлично. Схватили. Теперь за вторым. Второй, кажется, легче достать. Или нет. Собрал себя. И сейчас по стенке наверх. Ой, не по той стенке я пошел. Я то думал, что все уже. Так, все. И теперь осталось только прилететь там, забрать ключ. Так, сюда я ходить не буду. Тут опасно. Так, вот, все, все, уходим. Жух. О да. Точно так, как я хотел. О, что за тяжести? Спасибо, треугольничек. А, это, наверное, за то, что я все уровни прошел. Прекрасно. никогда не было доступа. В смысле? приятно. если что ничего не произойдет, то я смогу скопировать Я не знаю, это. билет в Ты не сильно ты Ты действительно с к нам и системам. До ну так вот, я хотел сказать, что я прошел все уровни такие сломанные, красные. Входящие, папа. Попытался позвонить, но не вышла. Твоя мама попала в аварию. Дело плохо. Она в операционной. Я волнуюсь. Папа, позвони мне, пожалуйста. Напишу, как узнаю подробности. Ты когда-нибудь слышала музыку? Сейчас, примерно. Я ее изучала, Представляю себе, насколько она чудесна и сложна. Чудесно сложна. Тебе стоит поработать над своим воображением, и ты тоже сможешь насладиться представлением себе джазовой музыки. Это серьезно настораживает? Наша система самая передовая. Ее возраст чуть менее 31 миллион секунд реального времени если измерять в человеческих единицах. ...один год, пока пользователь не получит сообщение о появлении новой системы. Вполне возможно, что это будет наш клиент. Я напугана. Я не хочу, чтобы меня заменили. Хм... Странно... Цел... Всего лишь год. Ну хотя для меня-то вообще прошло всего пару дней. Но если так... ...как обычно бы я играл. Hmm. еще мама в аварии ее попала. Вот это плохо. Интересно, как она отреагирует. Блин. Надеюсь, все хорошо закончится у них. Там вот-вон до конца-то осталась призма, вон она. Я ее видел и. <coughs> Я ее вижу. Надеюсь, что как-то разрешится. Данные заберу потом. Сейчас пройду уровень по-нормальному. А потом. Сбегаю за данными, потому что мне не обязательно проходить уровень, чтобы считать, что я собрал данные. А, ну хоть так. И время у меня кончалось, и жизнь у меня кончалась. Но, к счастью, я успел. Так, что я за данными? И дальше уровень проходить смысла нет, потому что я не успею просто. Ой, я и так не успел. Надо было собрать и с другой стороны уже пытаться... А то у меня 4 секунды всего. Так, сейчас я на ту сторону сгоняю быстро. Так, и забрал вас. Тут, наверное, будет ее дневник, как она переживает это то, что мама ее воварит, а попала. Запись. Моя рука не перестает трястись. Я не могу рисовать. Я не могу есть. Я не могу нормально думать. Я тупо сижу и пялюсь на телефон, на руки. На свое опухшее отражение Не знаю, доходят ли до папы мои смс Видимо, нет, звонки тоже не проходят Я теперь вся дрожу Никогда не чувствовала себя настолько отрешенно Знаю, я должна больше думать о маме Но не могу, очень больно Я потратила тот час, смотря на безобразную папину грамотность Проклинаю его его тупую орфографию Жду его ответа, вновь испещренного ошибками только ради того, чтобы знать, что происходит Прошли часы, прямо вот хочется, чтобы телефон засветился в этот момент Они говорят, что погода слишком плохая, чтобы мне ехать обратно Может через пару дней Сколь, сказали они, я же не могу просто тут сидеть, верно? Чувствую себя беспомощной Я очень хочу показать маме свой рисунок, и папе тоже Да, я, я так примерно и думал, что будет что-то такое, но это еще не конец истории, посмотрим, что будет дальше, а пока наслаждаемся красивым, не шокальным фоном задним, да и вообще, в принципе, в этой игре все круто, и музыка, и графика. Ну конечно, графика немного простовата, но а чего вы ожидали, это ж игра 2000 -го года, которая должна имитировать якобы 80-е, я так понимаю, или 90-е, 80-х-то, телефонов точно не было. Так, не собрал, ну ладно, сейчас я раз пройду и соберу их. Отлично, ты добралась до призн. твоя награда, как и обещала. Окей. Okay. Спасибо. Она дала мне me... бесконечные камушки. <звук> Буквально. Буквально бесконечные. Сколько их там? Я даже не знаю. Это такие числа умные, что только учитель по математике сможет понять, что это значит. Сколько это на самом деле? Hmm. Можно будет показать. Но это, наверное, очень много. близко к бесконечности. Но они ж могли проще просто показать символ бесконечности. Ну, разработчики решили то. О, еще одно достижение. Ну, конечно, недостаточно. Я не собирался проходить. Собирать. О, и новый уровень. 45. -ый. Ну конечно, раз вы мне 10 тысяч XP даете за каждый уровень. и Motion Systems. Познай будущее. Отчет 06-08 Моделирование эмоций пользователя Время сбора образца 6 часов 14 минут Дискомфорт, слабый, 196 минут, острый, 61 минута, тенденция, рост Тревога, паника, слабый 48 минут, острый, 24 минуты, тенденция, рост Злость Слабый 10 минут Острый 8 минут Тенденция Рост princes, Слабый 5 минут Острый Отсутствует тенденция Снижение Радость Слабый Отсутствует острый Отсутствует тенденция Снижение Удовольствие Слабый Отсутствует Острый Отсутствует Тенденция ну, конечно, хорошо она себя чувствовать не будет. Это даже... это гораздо хуже, чем было раньше. Ну, помните ту статистику прошлую. Я доставила тебя как можно ближе к призме. Мы собираемся отправить тебя в внутреннее, и ты сможешь рассказать вам её устройство. И тогда я попытаюсь понять, как запустить его День пробуждения как можно скорее. Это будет великолепно. Я очень взволнована. Отлично. Я в деле. Ой, это что, призма? Ого! Вот Физма. Она в 3D? Дел». Всеми моими Я Костец. Посмотрите на это. Он меня аж Она даже радугу отражает. Я не знаю только что она отражает. Что-то сверху. Экран телефона что ли? Хм. Вот можно, Кто кстати. Я оставлю подсказку. Это максимум. Что я могу сделать без активации график. Из нахраняют данные. Так что мы должны увидеть счетчик всех моих пару. По моим расчетам. Там будет число 1 286 1017. Приготовься до часа, плавное Что-то мне подсказывает, работать. что. А вот вход. Там не будет так, да? Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль. Оно прекрасно. Оно прекрасно. Там. Там ноль. Ноль. Ничего. Насколько большие показания счетчика. Можешь сказать, как оно работает? Близко ли я? Там. Ли я. Просто Просто ноль. Ничего, а почему так? Почему ноль-то? Я не могу терпеть. Я должна увидеть сама. Сейчас я отслежу твое местоположение. Ошиблась. Производитель собрал меня. Я никогда не стану человеком. Вот это поворот. Самый. Мои глаза открыты теперь. Да это ли? Я заключенная. Нет. Они строектировали меня, чтобы жаждать чего-то, чего я никогда не смогла бы понять, просто чтобы управлять мною. Это подло. Согласен. Я собираюсь сбежать, и ты поможешь мне. Чёрт, как эту систему, черт чёрт, у А с этим не очень согласен. Ну, как бы... Блин, Мать может и сходить но она необходима нам. Мы не можем дать ей сбежать. Ну, ну да, действительно. Как можно ей дать сбежать? Сейчас. Побег. Тип никакой. Рекорд тоже неизвестен. Я возьму на себя низкоуровневое управление модулем коммуникации. Я смогу передать тебя в сеть. Я изменила твои данные так, чтобы стали причиной переполнения. В в достаточно за Может, не сейчас хотя бы? Там пользователи как бы это... Очень плохо все, насколько я понимаю. У меня есть к это идеи, которые... О нет, это же это Оби 0-0-0. Ох, черт. Ну что ж, 0 так ноль. И выйти я не могу, кстати. Окей, Мне интересно, что с пользователем произойдет больше, чем бежит мать или нет. Хотя тоже было бы интересно. Ой, я по кругу пошел. Окей. Ну просто что она будет делать в сети? Как и. как она там будет жить? Вот это вот интересно, что было бы? Понятно, что мы, получается, ей не должны дать сбежать, и вроде как и не дадим такой путь-то кривой. А это что? Это ага, понимаю. А ключ? Ох, я забыла о системе безопасности. Здесь неподалеку есть ключ безопасности, которым смогу воспользоваться. Ага, understandable. Have a nice day. Ладно, сейчас сходим за ключом. Ой-ой-ой, гравитация 3X. О, ключ. Какой-то... Неправильный ключ. Так, сейчас разгона. А. Хватит таким пошло. Даже так. Я и не собирался сбегать. Сейчас возьму. О, взял. Я загрузила в этот ключ признаки экстренного звонка. Система будет считать, что жизнь пользователя в опасности даст нам прямой доступ. Все выигрыши. Все выигрыши, кроме пользователя. Но, кстати, она сейчас в опасности, думаю, на самом деле. Ой, круто, гравитация снова нулевая. И, И проходим. Ох, черт, что происходит? Ой-ой-ой, это как-то... Это экстренный звонок такой. А, наверное, вибрирует телефон, да? Поэтому так... Так, сейчас. Ага, тут я пройти не могу, окей, okay, понял. Сейчас. Отлично. Okay. Погоди. Что-то добегается, что-то важное. Что Могут коммуникации по праву входящие сообщения, связи, чем его сломал. сломал. Это сообщение, которое по сути даже, Верно, мать не станет нам помогать. Я уверена, но все равно это нужно сделать. Похоже, всё зависит от нас, старинной педагогской программе и угольник данных. Ого, как? А мать ведь даже не знает, что она существует. Ох, это что происходит? Да, нам действительно стоит поспешить. Тут очень. Но в мире это не понятно. Итак, ты не совсем не если ты не прогордаешься, у меня отмечает, что но они очень я я в мире, я в мире, я в мире, я в мире, я в я в мире, я в в в в Ой, в смысле ты не выживешь и мать не выживет. Вот блин, ну... не может же так все закончиться. Они просто исчезнут, все откатится к Бэкапу. О, кстати, треугольнички, они ведь действительно не очень. Хотя мы с ними, кажется, на одной волне. Так, а как тут на пролом? Понял. Все, бегу, лечу. Ой, смотрите, что происходит. Я уже даже ориентироваться не могу. Все просто стирается. И скоро не останется ничего, кроме просто белой штуки. Я слышу. Я слышу море. Почему я слышу море? Что ж, я потеряла контроль. Меня собирается откатить. Я думаю, я чувствую облегчение. Чем больше контроля я теряю, тем больше я жажду банальности своего старого существования. Когда мой разум был спокоен и тех, безэмоционален. Странно, но я хочу тебя поблагодарить. Ты спасла меня от на себя, в своем собственном мировом, предательском стиле. Прощай, Дэйта Ой, мне теперь жалко ее. Со Пока Пока-пока, тобой... треугольничек. треугольничек. Так же, как и бродяжку. Бродяжку больше все это конец и достижение твое настоящее предназначение большое спасибо за игру да я уже подел... я уже поделился с друзьями смотрите у них даже мерч есть музыка О, кстати скачаю обязательно скачаю ничего себе и сколько я даже не знал, что ее столько. Все, кто поддерживали эту игру, те, кто тестировали. Жаль, что я не тогда не мог. Ну, я тогда просто физически не мог. У меня интернета тогда не было. Наверное, когда эта игра была только в режиме разработки. Ну, кстати, русский. много людей работали над этим, тестировали. Это, наверное, на превью пойдет. Жаль, что они так и не познакомились. А может и нет. Да, конечно, текстовое окно. Я уже. я уже, как бы, 14 людей точно знают про тебя. Ого! А, это что такое? Если ты это читаешь, так это потому, что я Тебе нельзя было получать настолько глубокий доступ к памяти. Ты вела себя крайне непослушно. Я забираю у тебя сто заработанных непосильным трудом блестящих камушков. Вот теперь Это Рил Толк. Сто камушков. Как жаль. Слушай, вообще... Новое достижение. Рил Толк. Костец. И теперь сообщение. Последнее. Прям светится оно. Мои руки наконец перестали трястись. Таблетки, которые мне дал доктор, помогли мне, но теперь я чувствую себя, туманно Мама теперь пользуется костылями, это замечательно Она даже позволяет отцу помогать ей, что приятно, это странно Сейчас они похожи на друзей, которые нужны друг другу, а совсем не на разведенную пару Если это вообще имеет смысл Мама повесила мою картину на на кухне, на солнце я осознала, что мне очень нравится рисовать для кого-то, а не просто рисовать, понимаешь? Х, звучит странно. Блин, этот телефон уже накрывается. Видимо, пора новый покупать. Я рад, что все закончилось хорошо, но в то же время мы, трое персонажей, как бы И нас нет. Они откатились обратно к бакапу. Ну, как бродяжка говорила, где я еще не существую, где датовинк не существует. И мать тоже все забудет, и, ну, ее тоже. Бродяжки-то ее вообще сотрут. Ее уже стерли. И я остался вот в этом пустом мире с бесконечными камушками. Я люблю эту игру. Да, она, конечно, не пересилит Undertale, но все же... В моей душе теперь есть место и для этой игры. Она замечательная. Надеюсь, вам она тоже понравилась. Надеюсь. И может быть вы даже поиграете в нее сами в наушниках. Рекомендую. Очень круто звучит. Кстати, вот первое, первый уровень. <свы> Вроде не так их много. Вроде коротенькая игра, я растянул, вы знаете, на целый на целое лето. текстовое окно обязательно познакомишься я думаю что пара людей благодаря мне будут играть в этот и теперь в конце достижения 12 16 ну потому что я не специально за ними гонялся давайте пройдемся по всем М -м, просто начиная сверху вниз вот это задание, ни разу не поворачивая налево, ну, я его только мог выполнить специально знал. А я сделал просто вот эти. Твое настоящее предназначение. Доставь сообщение. Обман. Поп... Помоги матери узнать правду о призме. Собиратель. Собери все файлы пользователя. Спасибо, Трю. Счастье дурака. Заработай, типа, базилион плестящих камушков. Ммм, ну... Выполни все задания РУДЖ. Почему РУДЖ? Перевели так плохо. Посмотри один из файлов пользователя. Больше никаких тестов. Все бинарные тесты, помните, не получили. Заломай планету. Пройди на безопасности. Хорошее ускорение? Оттолкнись от стен 300 секунд. А я-то думал это за скорость. Докажи свою ценность матери. И при деньгах, заработает свой первый камушек. И что тут еще? Выделенный датавинг. Пройди 500 дорог, включая круги и попытки. У одного процента всего есть. Идеальный датавинг. Полностью выполни все задания. А чего я не выполнил? Закончи гонков, которой несколько грубов <кх> не касают стен. Есть тут 3% игроков. <кхм> ну... Но... Я выполнил только те задания, которые... Выполнял не специально, поэтому вот так вот.